Всем привет! В эфире Заметки о Черкесии и сегодня мы поговорим о следующем субэтносе, уже не совсем адыгского происхождения, но близкородственного адыгам, об этносе абазин. Дело в том, что абазины, как абхазы, являются близкородственным к адыгам субэтносом, но они отличаются по культуре скажем так, отчасти где-то под культуре, где-то по языку, а, являются самостоятельной, отдельной ветвью этого этноса. Сами абазины а, это коренные жители большого довольно региона, они и по сей день живут а, на территории Российской Федерации в том числе. А регион этот в а, период максимального их распространения а, значит, включал в себя а, пограничья Абхазии, то есть современную восточную окраину э, Сочинского района, э, вдоль долины реки Мзымте, э, часть Абхазии до Гагар от границы до Гагар до Гагарского ущелья, и вверх через горные перевалы, районы Красной Поляны, по верху Юнием Лобы уходили их территории вплоть до Кубани, через э, территорию современной карачаево черкесии и Кабардино-Балкарии. Значит, абазины они значит, имеют свой отдельный язык, который делится на сегодняшний день на две основные ветви: это тапанский и ашкарский диалекты. Причем этот ашкарский диалект он наиболее близок к абхазскому языку. Сами абазины, в общем-то, достаточно хорошо понимают абхазов в языковом плане. Но, чтобы вот точнее понять, что они из себя представляют, они как бы, скажем так, по происхождению своему языку близки к Абхазам, но э, по культуре они близки более адыгам. То есть они долгое время проживали именно на территориях адыгов, изначально расселились там, и поэтому как бы, культурно оказались ближе к адыгам, но язык свой сохранили и свою самобытность определенную. При этом, в отличие от в общем-то, Абхазов и другие и их соседей адыгов, то есть они не делились на какие-то отдельные крупные родовые субэтносы, например, как вот шапсуги, там допустим какие-нибудь ждуи. То есть у них не было такого как бы цельного, э, какой-то цельной территории, объединенной каким-то главным княжеским родом, делившимся на более мелкие. То есть абазины жили рядом разделенных самостоятельных э, сообществ мелких разбитых вот на большое их количество по всей территории проживания. И никогда они не были объединены в какое-то такое полноценное единое государство, которое бы не государство, а хотя бы единую территорию под властью какого-то одного верховного своего князя. Большинство специалистов считают, что предками абазин являлись так называемые Авазги, которых упоминали еще в доисторических в античных источниках и в раннем Средневековье. Это был такой народ, проживавший по данным античных авторов и ранее раннесредневековых на территориях примерно от значит, речки Туапсе до ущелья Гагарского ущелья, Жакварского ущелья в Гагах. Восточнее считалось, что от них жили Абшилы или Абсилы, то есть, собственно, предки абхазов, они жили, считалось, что в восточнее Гагр, до Кадорского ущелья. Значит, в горах, в античных источниках, в горной местности, жили саниги, так Есть упоминание о том, что ну, в труде некого анонимного армянского историка VII века, нашей эры об Абхазии. Он там пишет, что вот на морском побережье в районе Себастополиса, это вот старое, старинное, античное название Сухума, жили обшилы и абазки. То есть в одном государстве цельно. При этом понятно, что здесь уже их разделяет, как отдельные две ветви. Известно, ну, что... Согласно таким источникам, получается, что а сами вот эти абазины, они уже были политически самостоятельными от, Аб... от абхазов соседних, с ранних времен, и еще в... в первые времена образовали только абхазского царства. Соответственно, и всю свою историю они, в общем-то, поддерживали свою политическую самостоятельность и, по сути, были таким буфером между абхазами и адыгами, промежуточным звеном. Вот на такой вот общей территории Топса, Дабзыби они и в горный перевал они проживали вплоть до в 18 века. В 18 веке их э, на побережье Сочинском вытеснили убыхи, которые по сути своей спорного происхождения, но вероятнее всего по большинству версий они являются отдельной ветвью, самостоятельной э, к, по отношению и к адыгам, и к абхазам. И абазины как бы стали их соседями в горной части и на реке Бзымте. В какой-то момент средневековья из абазинских обществ наиболее сильно выделились так называемые джигеты. Так они. Или садзы по-другому еще. Значит, садзами их называли средневековые авторы в основном западного происхождения или местного, а джигетами они именовались в грузинских источниках, их вот, местоположение страна Джигетия. Как ее пытались, в общем-то, захватить некоторые грузинские цари в историческое время, Джигетию. И э, вот эти общества они расположились вдоль реки Мзинта, вплоть до Красной Поляны, в частности, в их э, в их состав ходили горные сообщества Псху, Аибга и Ахчепсоу, которые располагались как раз таки в верховьях вот в районе Краснополяна. Что касается вопроса их появления вот к северу, от горных склонов, то а, с этим связаны три волны переселения на северные склоны. В частности, первая волна считалась, что происходила еще в VI веке, когда вот, многие кавказские народы были втянуты в а, византийско-персидские войны. Между собой. Но это считается очень малочисленная волна, также малочисленная была вторая волна во время вторжения арабов в Абхазию, где их отбили. И третья волна была покрупнее в эпоху завоеваний, монгольских завоеваний. Дело в том, что в тот момент уже Абхазское царство существовало как цельная отдельная государственная единица, и она находилась в союзе с грузинскими государствами, в единой большом таком государстве созданном строителям, и вот эта Грузия средневековая, она попала под серьезную монголов и как бы разрушилась. И вот это вот период этого разрушения, раздробленности государства вызвало еще одну волну переселения, но это переселение также было не столь крупно. И уже более в позднее время, значит, где-то начиная с 15-16 века, начались уже полноценные переселения. Сначала это были небольшие общества в горных районах, в Карачаево, черкесе в, в Карачае, в том же, в Тиберде, например, в Балкарии они поселялись. Потом они уже начали потихонечку увеличиваться и спускаться вот в долины селиться между кабардинцами и э, позже появившимися бесслинеевцами, начались очень сильно смешиваться их э, княжеские э, родственные линии между этими вот народами. По сей день очень сложно разобрать, э, вот, э, какие фамилии относятся к кабардинцам, какие кабазинам, у них очень сильно перемешалось. Там. Тем более в, ну, об этом позже скажу. Более да, сильное смешение в позднее время было. Кстати, об этом очень хорошо рассказано в двух отличных коротких э, фильмах про абазин, э, созданных в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии. Буквально вот недавно на YouTube эти появились два замечательных фильма хорошего качества с хорошим проработкой материала. Я ссылочки оставлю в описании под этим видео. Что касается самих переселений, то, вот, допустим, до сих пор в верховьях Белой и Тиберды очень часто находят э, типичную абазинскую топономику, то есть название мест. Э, кроме того, в качестве э, народа обезы э, абазины были известны э, в русской историографии еще с Древней Руси в ранних русских летописях они встречаются, особенно с появлением Тараканского княжества, где обезы очень часто, ну скажем очень много торговали, очень часто с ними было много таких вот общих начинаний в этом княжестве. Известно, что на древней Руси, допустим строили крупные церкви соборы, в том числе обезы, которые были христианами которые были христианами даже раньше, чем русские стали христианами и поэтому их приглашали как специалистов для постройки первых вот таких каменных церквей, для создания икон, зодчества вот этого церковного. Значит эта традиция называть их обезами, она перешла и в, значит, в московское княжества в первые годы именно русского царства объединенного. Значит, в 16-18 веках источник упоминают их как вот Обеза, а их соседи Абазги, Авихазы, Абаза. То есть в принципе это одно и то же, просто под разными вариациями из разных источников. Под этими именами известны были именно абазины, но преимущественно северного склона Кавказа, которые жили вот среди кабардинцев и баслинеевцев. Ну так уж сложилось, что они более Контактировали с Русью, известно, допустим, что аббасинские князья ходили в Москву в 1552 году, вот в этих так туда посольствах, которые Тимрюк еще отсылал из Кабарды для того, чтобы найти заступничество со стороны России, и попытаться попросить союза в борьбе с Крымским ханством, которое терроризировало в момент. Значит, есть источники и противоположного характера это Евгения Челиби, турецкий путешественник, который как раз-таки путешествовал вот по территории Мабазинских обществ упоминал 15 таких обществ, к которым относилось население побережья и Горной Полосы к Юго-Востоку, от ТОАПСы вплоть до Мигрели. И последующая информация говорит о том, что, в общем-то, он достаточно точно передал. Единственное, что лишь разница, что он не разделил абхазов и убыхов, не отделил от абазин, потому что их языки действительно очень похожие были, а убыхи, они были многоязычные, они разговаривали и на убыхском диалекте, и на абазинском. Тогда впервые у Чалиби появляются вот эти именно названия северных абазинских обществ, локальных отдельных групп. В поздних русских источниках 17-18 века абазин стали объединять в некую такую общую территорию проживания абаза и разделяли ее, по примеру, с, значит, с Кабардой на малую абазу и большую абазу. В частности, южный склон это большая абаза, приморский был. К XVII веку они значит, расселились вплоть до терека, вот эти абазинские отдельные общества, аулы. При этом известно, что те, кто проживал в Кабарде без Беслинеи, постепенно теряли ну, отчасти теряли и язык свой, и культуру, они как бы акабардиневались, обеслинеевались, то есть, находясь вот в этом окружающем обществе адыгском именно, они принимали язык и культуру полностью адыгов, и многие потеряли, ну, полностью растворились, сейчас они считают себя кабардинцами, там, беслинеевцами, но потомки их, но ну, многие как бы помнят, что именно там парадословные они происходили из-за базинских обществ. Собственно, вот это языковое разделение на два диалекта Тапантовский, ашхарский, они произошли к XVIII веку, когда вот образовалась такие уже две крупные группы абазин, именно разделившиеся по диалектам. В русских источниках 18 века упоминаются абазины Тапанта и их отдельное подразделение, значит, которое непрерывно увеличивается, заселяли тогда длинную полосу по верху как раз Кубани, Тиберды. Урупа, там, Зеленчуков, Кумы и Подкумка до самой Кисловодской крепости. В свою очередь группа абазин э, Шкароуа, так называемых, то есть по второму диалекту, включала шесть локальных групп, из которых, значит, э, в которых входили э, башилбаевцы, чаграй, баговцы и бракаевцы, которые уже известны были в 18 веке в источниках. А на карте Фелицина кроме них еще обозначены шахгиреевцы, тамовцы. И в целом как таковые общие сообщества абазинцев в долине рек Тиберда и Малозинничук. То есть здесь мы видим, как бы, что отдельные общества просто назывались по имени некоего рода главного княжеского, который им правил этим обществом. Также у Фелицина на карте имеется уже общество Аибгах, Чипсов и Псху. Это вот в горной части в верховьях Мзымты и, собственно, Джигета до да, побережья с мелкими, более мелкими родами, разбивающимися вот вокруг убыхов в Сочи. Кроме того, фигурировало такое странное, в общем-то, имя Сейди племя Сиди, которая относилась к фамилии Сиди, который писал Челеби в 17 веке, владетели страны Садша. Можно было бы отнести их в Сочи, но, как оказалось позднее, это, скажем так, оказалось, что это владение князей Сидовых, которые правили башилбаевскими вот этими обществами, они находились именно в северной части, в районе Лабы, Малки, вот, у беслинеевцев. В частности, известен в литературе XIX века князь Заула Магомед Герез Сидов. А у Тарнау, это башубаевское сообщество, надкорто также властвовал Сидов, находилось на Урупе, по его данным. И стоит отметить, что именно разведчик Тарнау впервые прошел экспедиции из Абхазии, вот как раз через общество Абазин, он перешел туда, получается, на Кубань. Значит, во второй экспедиции Торнау отправлялся с, с Кубани через Лабу, он отправлялся тоже по горным обществам, как раз-таки Абазин, спускался до Сочи. Потом вернулся в Абхазию. Этот успешно он прошел этот маршрут. А, вроде как он тоже Лов там помогал, но могу ошибаться. А в третьем пути Лов вызвался его проводить. И когда их там ну, окружили их, в общем-то, и узнали о их экспедиции, их окружили, и Лов вынужден был. Под страхом смерти сдать торнау. Торнау попал в плен на несколько лет. Но на Лоу, в общем-то, не, не в обиде был, он понимал, что вот, безвыходность этой ситуации. Так что Лоу, в принципе, смело оправдаться в дальнейшем перед глазами Торнау и, в принципе, перед российскими властями продолжал служить долго, очень еще до самой смерти. Русскому государству. Значит, сам Торнау оказался, оказался у Абадзеха в плену. Два года там просидел, очень все описал подробно, вот как жизнь бытых. И оттуда, а потом его вызволил там помню, если не ошибаюсь Нагайский князь Кармузин, Карму князь Кармузин. А, что касается еще вот самих Ловых, то а, они очень что очень, очень сильно связаны с были с родом а, княжски, о, абхазским княжским родом Аджба а, и даже вот этот вот поселок Лоу он считался их родовым владением. К, 19, к началу 19 века а, а, вот те абазинские сообщества, которые проживали в Верховье Хмыссым, то их стали объединять в Единое название медовеевцы или медовеи. В состав вот этих медовеев вошли вот, уже упомянутые мною псхо, абчесо, айбга, ну еще чужгуча было такое общество, а также прибережное население от Гагар до Сочи, абазинское именно это общество Сандрыб, Шкетчба, аредва и баг, ну и другие там мелкие более. Псхо располагались у источников реки Бзыбь, Хахьпсово, Айбга и Чужгуча, на верхов херем псоу и мцы. Но известия по ним-то были в источниках довольно скудны на самом деле, потому что они уже очень далеко, глубоко в горах проживали и, в общем-то, мало что знали о них э -э путешественники. Всего в первой четверти 18 века, по сведениям путешественников Главани, по побережье Черного моря жило 24 независимых абазинских бее. В принципе, из абазинских территорий самая насыщенная, самая населенная была долина реки Мзимта от абазинского гор... местечка Ардлер (Ардлер еще по-другому, которая пере... в русском переводе потом стало Мадлер Адлер, и городком Адлер. А там находился у абазин самый крупный порт, который... через который они общались с Турцией. И в принципе товары сбавляли по морю. Одно из крупнейших поселений, крупнейший рынок, в том числе невольничий. И вдоль реки Мзымта, до самых, примерно, территорий даже за Красной, поляная еще выше, туда, в сторону Уруштена, все эти территории были полностью беспрерывно заселены сплошным населением, сплошными аулами, садами и прочим. То есть это очень густодоселенная долина была, называлась Элиной Лиеж, такая вот очень как, плодородная долина была и очень считалась с древних времен таким старым абазинским местом проживания. Вот, в общем-то, как выглядел абазинский мир. К началу можно сказать, русско кавказской войны, поскольку в принципе продвижение России на Кавказ изначально так или иначе объединялось с судьбой с судьбой кабардинцев, бислинеевцев. То есть те северные абазины, они, в общем-то, полностью разделили судьбу своих соседей. Что касается южных абазин, тут отдельная история. Дело в том, что первый конфликт у абазинов произошел. В связи с тем, что в 1739 году, по итогам русско-турецкой войны, река Кубань была разделена между Турцией и Россией как пограничная река. И так случилось, что вот в Верховьях Кубани жили вот эти абазины, они жили по обеим сторонам реки и получилось были как бы условно говоря политически разделены. То есть Россия брала на себя значит, такого. Ну, как образ такого защитника вот этих абазинов, находящихся на их стороне, Турция, соответственно, правоверных с той стороны абазин. При этом сами абазины не признавали ни Турцию, ни Россию. Они вообще, в принципе, считали себя независимыми и очень понимали, почему их делят. Тем не менее, Россия тогда еще не так плотно присутствовала на этой стороне, а в отличие от Турции, которая вот при помощи Крымского ханства посталась постоянно на этой территории подчинить непосредственно политическое чего произошел ряд сражений, значит, на территории как раз таки и верховья Кубани. Там, допустим, Баталпаша был такой турецкий командир, который пришел за крупным отрядом, который которые встретили абазины и бислинеевцы, в том числе и кабардинцы, и дали ему серьезный бой, в чуть-чуть чего победили его, разбили Баталпашу этого. И, собственно, на тех местах потом появилась столица Баталпашинская, связанное название было с этим боем крупным. Тем не менее Несмотря на вот эту ситуацию, возникали претензии постоянные у России с Турцией на этих территориях, в результате чего началась новая война 1687 года. В этой войне произошел крупный раскол, в том числе и у многих вот, и Адыгов, и абазин. То есть какие-то общества выступали за союз с Россией, какие-то против Союза с Россией, пароли за независимость и при этом считали незазорным, допустим, выступить на стороне Турок и крымского ханства, вроде как единоверцы, которые помогут им независимость свою обеспечить, то есть считалось, что вроде как они не хотят себе присоединять, но обложат данью и все, будем платить. Зато независимые будем. В результате вот этой войны на 1987 года была подчинена Российской империи Абхазия, но она была получена только формально и не вся, и поскольку только часть ее элиты выступила за присоединение к России, а получается несогласные ушли в северо-западную Абхазию в горные общество Абазин, и как бы вот эта территория полностью отколола, стала враждебной с Россией. Вот вот этого раскола, вызванного присоединением части Абхазии к Российской империи, значит, у и Саджигеты стали выступать против э, тех э, абхазских абазинских обществ, которые вышли, э, присоединились, точнее, в подданство перешли к России. И стали нападать на них постоянно. То есть делали набеги на пророссийскую часть Абхазии. К 1830 году была полностью покорена кабарда, и соседи-кабардийцев-беслинеевцев. В результате очень длительной чумы и серьезного ослабления в количестве населения и в результате постоянных карательных операций со стороны России. Оставшиеся, в общем-то, кабардицы-беслинеевцы по приказу русских войск выселились к русским крепостям а те же кто не согласился и решил продолжить борьбу в частности с кабардинцев а к ним присоединились и соответственно бесленевцы и абазины а вот эти группы смешанные адга абазинские они перешли через горную часть в закубане к черкесам ставшихся еще независимыми на тот момент где образовали так называемого Хажеротову Кабарду, то есть беглых кабардинцев. И воевали вместе с вот, именно за кубанскими адыгами до самого конца Кавказской войны в составе их войск. Как бы о беглых кабардинцах, о явлении в Кабарды, в общем-то, поговорим в ближайших выпусках. Тем временем, к 1837 году, в Абхазии русская администрация была образована Цибельдинское приставство в верховьях, получается, в горной части. Абхазии, где в перемешку абазинские общества жили. Во главе ее стал царский офицер, к 1940 году приставство образовалось в горном обществе Псху, подчинившемся также России. Кроме того, в 1937-1938 году на побережье именно Сочинского района, входящего в абазинские владения, появляются одна за другой две очень крупные крепости Святого Духа в Адлере. и Форт Навагинский в Сочи, которые наглухо перекрыли общение Абазин и Убыхов, в том числе с морем, с, через море с, с Турцией и с европейскими агентами различными. В апреле 1941 -го года, под влиянием владетеля Абхазии прорусского князя Михаила Ширашидзе феодальная верхушка Джигетов, в частности, это князья Хамыш, Кеч, Цан, Байчу и другие, выразили покорность русской администрации на Кавказе на территории Джигетти было образовано Называемое джигетское приставство, вошедшее в состав Абхазии со временем. Первым его приставом стал брат абхазского владителя Александр. Он пробыл недолго, и его вскоре сменил э, такой представитель значит, абхаз Соломон Цванба. Он был э, российским офицером по происхождению Абхазский дворянин. Его администрация состояла в основном из знатных э, абхазских и садских, джигетских феодалов Базинских. И само это приставство раз, разбилось э, по территории от Гагр до хосты, э, при этом само внезапное появление вот, сначала этих крепостей на побережье, потом и приставство, прям вот, непосредственно по границам убыхских земель, оно было неожиданно для убыхов несколько. И э, к тому же Приморский князь Убыхов, благо Ахмед, он также тяготел сближение с Абхазией поскольку находился постоянно под огнем вот этого Новагинского форта под угрозой русского вторжения, в котором он был, получается, в самом первом ряду в случае такого вторжения и вот сам факт того, что он был в родственных отношениях с Михаилом Шарвашидзе, постоянно ездил в Абхазию, советовался с ним, и в какой-то момент решил перейти в русское поздноство, однако его горные убыхи и родственники Значит, поймали Берзекова, очень серьезно избили и сказали, что в общем -то, если он хочет жить, то ему лучше оставаться на стороне убыхов. И, в общем-то, под страхом такой расправы он вынужден был подчиниться и перейти в, э, в состав э, той партии убыхов, которая боролась за независимость, боролась с Российской империей. В 1947 году джигетское приставство было отделено от Абхазии и включено в отдельный Черноморский округ. А Российская империя, продолжая покорять абхазинские и абхазские общества, присоединила их территорию непосредственно к своим пределам уже, непосредственно в состав Российской империи они вошли. В это время князь горных убыхов Хаджиберзек Кернтух, который, в общем-то... Ну чтобы понять его, суть его деятельности, он был такой непримиримым борцом за независимость именно убыхов и их соседей. При этом он в какой-то момент расстал распространять свою идею независимости, то есть пытался, как и Сефербей Заноков, перейти к идее объединения черкесов, базин абхазов, которые не покорились России, в некое единое государство. То есть пытался собирать вот в Сочи он, разные там, собрания общие делался, все приглашал различных сообществ. Представителей, именно благодаря ему появился так называемый проект Черкесской конституции про государства, первый черкесский парламент, когда черкесы отправляли свою конституцию в Европу для утверждения и для просьбы помощи в борьбе с Россией. Ну, это как бы отдельный выпуск требует тоже. Значит, именно Керандух, он решил в эти, в эти годы предпринять карательные меры против джигетов соседних, и чтобы их снова склонить на свою сторону. Вот. и значит, узнав о годовщемся нападении, джигеты обратились за помощью к генералу Муравьеву, который значит, предоставил усиленную отрядку из укрепления Святого Духа. Внезапное появление этого отряда в большом количестве оно, ну, скажем так, остановило, произвело впечатление на обыкских предводителей, остановило их, и они вынуждены были перейти на переговоры с русской военной администрацией. При этом в переговорах помогал Михаил Сутоджи Шервадшидзе. Ему было в этом плане проще, что и... потому что Михаил Шервадшидзе, хоть и не был прямым родственником Хаджиберзека, но считался его названным сыном, на То есть он воспитывался в детстве у Хаджи Берзека как раз. Ну и, собственно, одно из последних упоминаний об Абазинах только Абазинские сообщества, именно в долине, даже Бзимте, а в горных именно сообществах верховья Верховье Мзымты и Бзыби. Это Псху, Ачипсо, Айбгас и Сас-джигеты, вот эти вольные, оставшиеся. Они оставались последним местом сопротивления царским войскам Российской империи именно в Кавказскую войну. Значит, как раз в то время три, три отряда, нет, два, отряда, два отряда точно шли с разных сторон, один пошел по побережью, покорил значит все приморские сообщества и вышел по вдоль линии Мзымта и пошел в сторону вот Красной Поляны по Мзымте вступая в стычки с абазинами последними и собственно с теми массами отступавших последних сопротивляющихся и черкесов и убыхов все в перемешку там уже. А со, с другой стороны с малой Лобы двигался другой русский отряд который выдавливал с той стороны соответственно последних восставших андыгов абазин а, и в общем последние сражения произошли в рощечек Бады на месте будущей Красной Поляны в мае 1264 года, после чего все эти абазинские общества были покорены. 21 мая 1964 -го года в этом урочище состоялся молебен, торжественный парад в честь окончания Кавказской войны под руководством князя Михаила. Значит, сама, само это место, там часть войска осталась, назвали его Царская поляна, потом селение Романовское, потом она стала Красной поляной. А, что касается самих абазинов, покоренных в этих местах, из горных сообществ они в, в массе своей в преимущественной массе. Они предпочли так же, как у Быхи, выселиться в Османскую империю. После войны переселения в Турцию, расселение Абазин, оставшихся в России по различным аулам, в перемешку вот, с разными самыми а, и, и адыгами, и там вот, Каша полная была, особенно среди бислинеевцев. начале 20 века их насчитывалось всего около тысяч человек, при этом. Сама перепись как тогда, как и сейчас, насложнена тем, что многие из них э, либо перемешаны, либо уже позабыли свои корни. И фактически, как бы абазин, хоть может быть и больше, но статистически получается, что их меньше. Они называют себя другими этносами, теми же кабардинцами, абхазами, весельнейцами, черкесами просто. А, северные абазины были расселены в перемешку, собственно, с адыскими этносами. А, на территории Карачава-Черкесия обосновав будущую народность черкесов, карачаево-черкесии, а также частично в Адыгее, в частности в том же уляпе частично вот абазинского происхождения живут на сегодня жить, ну именно потомки, скажем так, абазин и беглых кабардинцев во многом Значит, здесь они очень сильно стали терять свою идентичность, язык среди вот растворяясь в адыгских и кабардинских сообществах южная территория абазин преимущественно обезлюдили вообще лишь их очень маленькая часть ушла в Абхазию, где перемешалась, ну, где то где родственные связи были с абхазами. А, значит, в настоящее время абазины компактно проживают на территории Чер карачаево черкесии в 13 абазинских селениях, а рассеянно проживают в других селениях, в городах республики, в Адыгее, в, вот, в Горном, в том же Карачае есть они. Численность их на 89-й год нашел 33 тысячи человек, было, в том числе в Карачаево-Черкесии, большинство 20 с половиной. Потомки абазинских переселенцев живут также в Турции, Сирии, Иордании, Ливании, Египте, Болгарии и других странах. Ну, в общем, в большинстве стран, где есть черкесская диаспора, так или иначе, там они вот именно смешались. Черкесская диаспора вобрала в себя и абхазскую, и абазинскую, и адыкскую. А поскольку язык они в большинстве своем начали терять, их там очень сложно было сохранять. То есть многие из них переходили на языки из тех государств, в которых они жили. В основу современного литературного абазинского языка положен тапанский диалект. Значит, хотя большинство из них все-таки используют местные языки или русские, короче, черкесские Ой, кабардино черкесский язык. Язык, в смысле, а кабардинский язык и черкесский Значит, подъем ботинского сознания в плане сохранения языка он был в какое-то время после Октябрьской революции, как в принципе на Кавказе у многих этносов было, поскольку тогда именно такая свобода появилась в использовании языка, собственной культуры, и поддержка была со стороны государства, в частности в советское время был разработан специальный отдельный абазинского языка алфавит, что дало возможность соответственно, создавать литературу, творчество, там, газеты, писать журналы, книги появляться. Но с 70-х годов до 100 -го века остановка изменилась, сейчас в аулах даже люди старшего возраста в своей речи допускают целые как бы, отдельные абзацы, фразы там, на русском языке, потому что им так просто удобнее. И не говоря уже о тех людях, которые проживают, особенно молодежь, в более-менее крупных городах, там полностью не русифицировались или говорят наоборот, на том же кабардинском языке, допустим. Происходит, по сути, ученые как бы установили, что происходит исчезновение абазинского языка и культуры. И если ничего на сегодняшний день не изменится, то им проще не более 50 лет существования, после чего они полностью исчезнут, как вымерший глупыхский язык. На этом все. Комментируйте, ставьте лайки, с удовольствием пообщайтесь, посмотрите обязательно фильмы по ссылкам внизу. Тоже очень интересно про базин. Возможно, это первый шажок к их восстановлению их такой культуры, к началу обратного процесса, их ее хотя бы с удержанием стабильности, чтобы она не растворялась среди людей. Комментируйте, ставьте лайки, делайте репост, рассказывайте друзьям. И до следующих выпусков. Всем пока.